Ну, и это бизнес хороший, значит, по предварительным экспертным данным оборот этой вакцины на мировом рынке оценивается примерно в 100 миллиардов долларов, ежегодный оборот. Это, это хороший бизнес и, и гуманитарная составляющая, яркая совершенно, и востребованная, такая работа востребована и у нас и в стране, и в мире. Значит, ну, смертность у нас, к сожалению, подросла, вот мы с коллегами сегодня рассмотрели от ковида по сравнению с весной. Но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что лучше начали более тщательно фиксировать причины смертности. А общая смертность упала почти в два раза по сравнению с весной. А это все-таки основной показатель.